Приветствую вас, друзья! Вновь с вами канал Секреты ютубера. Сегодня я хочу вам немножечко рассказать о том, как устанавливать а, zip-файлы через а, такую программу, как а, DIM Install Manager. Что за программа и что за zip-файлы? В общем, а, сейчас у нас на канале открываются две новые рубрики. Это рубрика по программе Character Creator 4 и по программе iClone 8. Суть в том, что э, зачастую хорошие модельки у нас попадаются на ресурсах, которые связаны с программой э, DAS 3D. В общем, я нашел такой вот э, сайтик русскоязычный. Здесь много хороших вещей в формате для DAS Studio. И вот эта вот э, программа Install Manager, она позволяет вот эти вот архивы скачивать, устанавливать программу DAS Studio. Ну, в общем, смотрите, что мы делаем. Приглянулся мне вот такой вот автобус, который я хочу использовать в дальнейшем, чтобы переконвертировать программу iClone 8, использовать там ее в своих целях. Ну, в принципе, мне все приглянулись. Ну, для начала давайте вот, вот это вот скачаем. А там в дальнейшем... Будут э, уроки, где я буду показывать, что делать дальше со всем этим и как, э, как это все подогнать для своих собственных нужд, в том числе как анимировать все это дело, как дальше использовать. В общем, кто не написался на канал еще подписываемся, лайкосик сразу ставим под видео, э, колокольчик, комментарии и все дела. И все дела. Автобус это будет потом, потому что здесь ручная установка. Это будет тема следующего урока. Сейчас давайте подберем а, то, что через программу устанавливать надо. Ну вот, кибердрон. Давайте, кибердрон. Тоже красивая моделька, интересная. Тем более, как раз вот тип установки, то, что нам и интересует. Через Install Manager. Скачиваем архивчик наш. Нас сейчас перекинет на другую ссылку. Ждем, пока все это дело загрузится. Так, вот у нас архив. Скачиваем его. Ну, здесь вот скачивается. Я уже это скачал, поэтому ждать не буду. Открываем. Итак, архив у нас скачен. Закидываем его куда-нибудь в нужную нашу папочку, где мы будем дальше с ней работать. Смотрите, архив у нас в раровском формате. Нам его нужно сначала распаковать, извлечь, потому что Install Менеджер работает, напомню еще раз, только с zip-файлами. Вот у нас zip-файл есть. Что мы делаем дальше? Вот Все это лишнее закроем. Вот у нас программка установлена. Как ее установить, где скачать и все это в дальнейшем я все вам расскажу, покажу в следующих уроках. Так, берем этот архив, перетаскиваем сразу на программу, на ярлычок. Программа у нас открывается. Дальше сразу вот такая вот окошечко. Здесь мы переключаем на э, галочку, ставим, что мы работаем в режиме офлайн Нажимаем «Старт». Так, вот вкладка «Готовая к установке». Здесь у нас ничего нет. Обновляемся. Ничего нет. Так мы сюда не перетащим. Не получается. Смотрим, куда нам нужно закинуть наши архивчики, чтобы они установились. Идем «Расширенные настройки». Вкладочка Downloads, загрузка. И вот смотрите, э, смотрим путь, какой у меня э, прописан. У вас он может быть другой вообще быть. То есть открываем. Нас интересует путь диск C. Папка Das 3D. Application, Data. Опять Das 3D. Install Manager. И папка Downloads онлайн, значит что у нас, вот наш архивчик, перетаскиваем его в эту папочку, угу. перетащили, это окно можно закрыть, обновляемся, и вот у нас появился наш архив Кибердрон, отмечаем его и нажимаем Install. Здесь у нас этот архивчик исчез. Ну, кроме картинки, которая не устанавливается. Собственно говоря, и все. Архив мы установили, он у нас уже в программе DAS Studio присутствует. А на этом, собственно говоря, хочу с вами раскланяться до следующих уроков. Не забываем подписываться на канал, ставить лайкосики, комментарии писать колокольчик отмечать. В общем, можете ставить лайки, дизлайки, кому как нравится. В любом случае, главное, проявляйте свою сознательность и активность. Это поможет продвижению данного видео, продвижению канала. С вами был канал Секреты Ютубера. До новых скорых встреч. Дальше будет интересней и больше.